Всем привет! Вы на канале xhub.io. В сегодняшнем видео речь пойдет о Ripple. Я покажу вам, как можно поменять Ripple на другие валюты. И перед тем как мы начнем, я хотел бы вам рассказать немного про эту монету. Ripple это стартап из Сан-Франциско. Стартап разработал платежную систему, похожую на блокчейн. Это протокол платежей, который функционирует аналогично платежной системе, сети денежных переводов и обмену валют. Он работает с криптовалютами, валютами и товарами. Ripple позволяет интегрировать протокол в свои собственные системы. Национальный банк Абудаби недавно начал использовать технологию для некоторых своих транзакций, в частности для международных транзакций. Это позволяет клиентам переводить средства в режиме реального времени. Ripple использует аналогичный блокчейн, что и биткоин, за исключением того, что криптовалюта Ripple называется Ripple. Ripple считается конкурентом Bitcoin и у него есть определенные преимущества. Ripple не зависит ни от одной компании, обеспечивающей безопасность и управление транзакционной базой данных. Таким образом, нет никакого времени ожидания подтверждения блока. Среднее время перевода Ripple составляет всего 3,7 секунды. Итак, давайте произведем обмен, продадим рипу и получим денежные средства на карту Сбербанка. Вставляем e-mail адрес, вписываем карту Сбербанка и нажимаем кнопку «Далее». Попадаем в сделку, ознакомимся с информацией. Курс по сделке фиксируется на 30 минут. Если в течение этого времени не будет получено ни одного подтверждения, курс будет зафиксирован после 20 подтверждения. Обмен будет выполнен также после 20 подтверждения вашей транзакции в сети. Также открыт чат по сделке и QR-код для оплаты через приложение. Очень удобная функция. Также перейдем в почту, где мы видим всю информацию по сделке, которая открыта на данный момент на сайте XHUB.io. Нам нужно перевести на кошелек указанный в сделке точную сумму Ripple, вот эта сумма, которую нам нужно перевести по этой сделке на кошелек копируем. Так как мы знаем, что Ripple входит очень быстро, поэтому оплату мы получим также быстро. В данном направлении обмена верификация личности не требуется. Вот такой простой обмен можно совершить на сайте xhub.io. Надеюсь видео было вам полезно, ставьте палец вверх и подпишитесь на канал